Да, Страшная страница Великой Отечественной войны, при изучении которой невольно появляются слезы на глазах. К сожалению, тех, кто совершил подвиг освобождения города на Неве, с каждым годом становится все меньше. И уже молодому поколению приходится изучать этот страшный период, длившийся 872 дня. По книгам и документальным свидетельствам, как самих блокадников, так и военных, кто освобождал город от страшных тисков фашистской германской армии. В годы войны лишение испытывал весь Советский Союз, но на долю ленинградцев выпали страшные испытания. Блокадники умирали от голода, холода и жестокого обращения фашистов. По разным оценкам, всего за это время в городе погибло до полутора миллиона человек. В то время многие кыргызские семьи остались без своих отцов, братьев и сыновей. Эту женщину зовут Нурила Нурдин Кызы. Ее отец был участником блокады Ленинграда. Героя звали Нурдин Тентеев. В руках у женщины портрет ее отца. Женщина по сей день помнит, как с надеждой ждала своего папу возле окна. Я была единственным ребенком у своих родителей. В 1941 году мой отец ушел на фронт. Я ждала его днями и ночами и не переставала верить, что он вернется и крепко обнимет меня и маму. После долгих поисков и запросов нам наконец сообщили, что мой отец умер в 1943 году в возрасте 33 лет, прорывая блокаду Ленинграда. Конечно же, как любая дочь я горда, что мой папа герой и один из тех защитников, кто сражался за свою родину. В период блокады Ленинграда героически погибло свыше 4000 кыргызстанцев. По сей день точное количество неизвестно, так как в то время хоронили чаще всего в братских могилах. Только при прорыве блокады Ленинграда убитыми, ранеными и пропавшими без вести в страшных боях в 1943 году числится более 170 тысяч человек. По данным Книги памяти на Пискаревском мемориальном кладбище похоронены 18 призывников из Кыргызстана. В это печальное число и вошел Нурдин Тентеев. 21 июня 2010 года была открыта памятная плита защитникам города Ленинграда от защитникам города Ленинграда, на которой на русском и на киргизском языке выбиты слова в память о погибших войнах защитников города Ленинграда из Республики Кыргызстан. Во время блокады Ленинграда было очень много особо отличившихся своим героизмом кыргызских солдат. Среди них был и Абукет Окталив, дядя по отцовской линии депутата Дюгорку Кенеша Канабека Иманалиева, который, будучи снайпером во время войны, убил за один месяц 25 фашистов. Айлдангельсина, снайпер снайперка. К сожалению, мой дядя умер, но все эти офицеры...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 Помимо того, что кыргызстанцы были в рядах, боровшихся за прорыв блокады, героический подвиг кыргызский народ, несмотря на свое критическое положение, во время войны совершил, оказывая всю возможную помощь жителям осажденного Ленинграда. Из Кыргызстана туда, в далекий город, отправляли мешки с шестяными носками, теплой одеждой, продуктами питания и другими вещами. И предметами, что могло бы хоть как-то помочь выжить закрытым в собственном городе людям. Во время войны мы отправляли 198 вагонов в помощи блокадникам Ленинграда и морякам. В это число входило как одежда, так и продукты питания. По сей день хранятся благодарственные письма, отправленные из Ленинграда, где отмечается наша щедрость и доброе сердце. В общей победе над врагом Великой Отечественной войны роль Кыргызстана трудно переоценить, отмечают историки. В нашу страну из эвакуированных и прифронтовых зон прибыло свыше 140 тысяч колхозников и служащих со своими предприятиями. 16 тысяч человек из Ленинграда и 3,5 тысячи детей, которых наш народ принял с теплом и дал самое главное – это кровь и заботу. От 3 до 15 лет были эвакуированы без родителей такие республики как Киргизия и Таджикистан и знаю что есть семья одна которая приютила 287 ленинградских детей это вот, по-моему самый большой подвиг как нужно было принять такое количество детей в одну семью это нужно было положить столько усилий трудов После снятия блокады в январе 1944 года для восстановления разрушенного Ленинграда из Кыргызской СССР было отправлено 196 вагонов с подарками для воюющих фронтовиков, где были одежда и другие необходимые вещи. Кроме этого, для нужд фронта нашей страной было выделено 189 миллионов рублей, 59 килограммов серебра. А для восстановления разрушенного хозяйства было отправлено 20 тысяч лошадей. 100 тысяч кос и овец, и это только малая часть того, что смог сделать наш счет и добрый кыргызский народ. Мне кажется, Кыргызстан можем не выделять. Он тоже выделял, выделял гуманитарную помощь, направлял своих сыновей на эту войну. Наши соотечественники служили во всех родах войсках, были снайперами, в разведслужбах служили. И везде, где они служили, они показывали свой подвиг, доказывали своему народу, что они жили, трудились. Для защиты от нападения гитлеровской фашистской армии была организована 316-я Панфиловская стрелковая дивизия, в составе которого было большое число кыргызов. 316-я дивизия показала настоящий пример патриотизма и преданности своей родине. В общем, на фронтах Великой Отечественной войны сражалось свыше 362 тысяч жителей советской Киргизии, И среди них 1395 составляли женщины. 72 кыргызстанца во время Великой Отечественной войны были присвоены высокое звание Героя Советского Союза. Из них Дюжонгышо Шопоков, Чалпумбателю Бертифи, Ездокия Паско и очень многие другие наши земляки. И последние, в 92 году, были найдены три героя, которые посмертно присвоены звание Героя Советского Союза. Один из них в Петербурге в из них в Москве. Блокада это та правда Великой Отечественной войны, к которой трудно прикасаться. Познать истинную боль и горечь 872 дней холода, голода, жестокости по силам лишь очень стойким людям. Каким и был тогда наш советский народ. протягивающий руку помощи друг другу, несмотря ни на что. И героизм кыргызского народа не забудется во вовеки. Мужество, сила духа и самоотверженность наших солдат. Тружеников тыла, жители блокадного Ленинграда стали примером безответного служения отчизне. О долгом каждого из нас. Это чтить память нашим героям.